Всем здорова, ребят. А, ну что, у нас есть... Сегодня новый наборчик. Сейчас мы его попробуем забрать на виде Во вторник обычно добавляют а, новые наборы. И я последнее время там пробовал затаскивать карты. Так, я не понял. Я не понял, что у нас музончик играет в игре. А, так, выключить, выключить. В общем, пробовал я... Карты, они не идут. Сейчас посмотрим, что у нас сегодня а, есть. Поехали на VGAMERS. Заскочим. Так. Поехали. Не сюда. Castle Clash. О, смотрите, какой сегодня обалденный набор. Один. Синий кристалл и кристалл волчонка. Камень пламени. 500. Том благословения. 3. Третий. Руна таланты 5. Полярный лист. 50 осколков. Ну, блин, это надо однозначно забирать. И надо поспешить, ребят. Осталось 1840 наборов. Поэтому а, поспешите. Так, скопировали. Получить. Лисицу можно без проблем собрать. А, так, ну, заодно вы сейчас увидите, как это все получается. Выбираете платформу, на которой играете. У меня это немецкий сервер. Я буду брать на без доната. Секретный код. Скопированный ввели. Сейчас мы посмотрим а, наш IDG ID. Какой у нас на аккаунте. И заберем этот набор. 515, 837, 513. Можете мне прислать. У кого есть лишний наборчик один? Так, 515, 837, 513 Заходим обратно же на VGAMERS Вводим 515, 837, 513 Подтвердить 50 осколков лисицы, ребят Все, мы забрали этот набор Поздравляем Блин, еще у кого есть твинки Один этот, и считайте, у вас половина лисицы на халяву Просто тупо на халяву. И скин тоже на халяву. Сейчас напишу. Боди пусть забирает. Он тоже ждет лисицу. Чего у меня по наборам по лисице, ребят? Поехали посмотрим, сколько у меня лисицы есть. 96. 96 осколков. Блин, мне чуть-чуть не хватит. Если даже заберу, будет 196 осколков. То есть надо будет э, где-то сумочку надебать и 4 осколка добить. А, такс, такс, такс, такс, такс, такс. Ну, скин считайте и половина лисицы на халяву. Давайте еще плюс эмблема сейчас мы с вами получим. Так, это сундучки, 100 книг, отлично. Можно не открывается это все и эти сумки не хотят открываться сейчас почистим места блин не хочу эти продавать потому что может быть потом вдруг добавят да блин писец а, вдруг добавят наборчик обмен придется сосать лапу, а так так, давайте это откроем, не хочет открывать, ну что за пипец просто пипец какой-то не, ну это реально крутой набор так, давайте откроем эти нифигасе, видали? я по-моему там коробку затащил. Давненько уже я не вытаскивал коробки. Тун -тун -тун -тун -тун. Реально крутой набор. Поэтому есть еще 1500 наборчиков, ребят, не пропустите. Бум! Вот так вот. А, блин, я думал 8 эмблем. 5 мешков с эмблемами. Это я провтыкал. Все-таки 5 рун. Ну, даже так. 50 осколков лисице, ребят. На халяву. Это очень крутая халява. Поэтому, кто сидит в геймерсе, реально надо а, сидеть там. О, хватайка есть на нимке. Нифига себе. Чик. И не получилось у нас по красоте сделать 50 осколков на халявную эту. Ну, пэт. Баги. Так, что у нас есть еще интересного? посмотрим, может что-то на рынке добавили интересного. О, базар маркет есть. Смотрите, сколько халявы. Офигеть просто. Блин, блин, блин, блин, мне надо лиситься еще. Так. Так, так, так, что у нас тут? Наборчик за 300, Ну, он никакой этот большой. Блин, ну надо будет копить мешки лисицы а, можно будет получить еще халяву. А, давайте пооткрываем. Мешки лисицы можно будет получить в принципе в дереве. Для этого мне надо будет сейчас усиленно копить самоцветы. По максималке стараться выжимать везде. Но я думаю, постараюсь забрать плюс там я получу скин на огника. Но реально обалденная халява сегодня поэтому не пропустите ребят особенно для тех ну это халява для тех кто сидит на там на вигеймерсе у кого есть очки кто не сидит те к сожалению забрать не смогут такс 5 коробок реально коробок еще дофига вытащил три таких Смотрите, сколько плюх халявных сейчас на бездонатах дают. Еще сундук пятый. Еще коробки. Тут сейчас скин, наверное, упадет какой-то. Не, еще 10 коробок. Блин, дофигища коробок. Итого, что у меня получилось по коробкам. 79 коробок накопилось. Причем было вообще фигня, вот пару дней считайте. Так, квасты у нас не закончены. Ну и что, вот такой вот, ребят, наборчик. В итоге у меня получилось 146. 146, осколков лисице. Ну, в принципе, практически, практически. Вам могут. Если у вас есть этот. Если у вас есть незабранные пакеты, ну, там просто ограничения по пакетам раз в месяц, по-моему половина леса просто на халяву считаете если нету с одного и со второго аккаунта обменялись но это надо 5000 чей да неплохие плюхи но блин блин блин надо где-то до хотя и так в принципе хорошо считаете немножко скинчика добили так а о чем у меня тут светится что есть на кого-то скины мне тут все все открыты уже тут тоже вроде ничего не добавлялось а, в общем такие вот ребятушки дела пак действительно годный надо кстати здесь обмен это делать 120 120 124 камешка этих два Я заберу эти камни пока 6-6 отлично забрали. Все, у меня осталось здесь такого самого интересного. Это скины, конечно же, надо будет добрать на бездонате. Ну и, возможно, камешки, если успею. Потому что надо фармить реально дофигища. Дофигища всего, но постараюсь. Ну, самая основная цель сейчас у меня это дерево за контачить следующее, чтобы по максималке прокачать своего огника. И плюс там сумка на лисицу есть тоже дополнительно. Поэтому поспешите. их. Там осталось 1700-1600 наборов. Я думаю, на всех не хватит. Думаю, их разберут к вечеру. Потому что набор реально годный. И очки, я думаю, у многих ребят есть. Поэтому все зависит от вашей локости. Ну и, конечно же, видите, приходится все-таки сидеть на Вигимерсе я побежал, короче, фармить. Буду, надо сегодня не завтыкать, зафармить эту локацию. Для того, чтобы еще собрать скоро Мэри. Она тоже будет скоро на этом аккаунте собрана. Уже больше половины собрана. Плюс еще с этого идут осколки. Все. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.